Итак, уважаемые дамы и господа, в эфире наше не но ток-шоу. Я его ведущий Анатолий Червец. Как всегда, участники все те, которые позвонят в студию по номеру 847-400-5200, с удовольствием с вами пообщаемся. Тем более, что сегодня, я думаю, вопросов будет немало, так как а, я обещал. А, у меня в студии а, гость, это мой а, очень давний знакомый, друг а, Евгений Волченко. А, привет, Жень. Добрый день. А, Женю я знаю, ух, я даже не знаю, сколько, около 30 лет, наверное. Да, но как, так, минимум, как минимум. Как минимум, да. Вот, поэтому mm -hmm. <coughs> Женя я буду разговаривать, обращаться к нему на ты, он ко мне будет обращаться на ты. Не удивляйтесь, тут дело не в культуре и ее э, отсутствии, а просто мы действительно друг друга очень давно знаем. Итак. <coughs> Почему Женя здесь? А, Женя, он вам расскажет, в принципе, чем он занимается, но <coughs>, должен вам сказать, что это человек, который действительно, а, ну, человек скромный, но а, занимается он а, тем, чем, наверное... Занимается, есть некоторые люди, которые помогают, которые собирают гуманитарную помощь а, для жителей Украины, которые не только собирают гуманитарную помощь, но и занимаются а, вывозом беженцев из а, зон, горячих зон в безопасные зоны. Вот это человек, который этим занимается. Итак, Женечка, наверное, расскажи сначала вообще твое отношение, то есть какое отношение ты имеешь к Украине и, в принципе, ко всему тому, что там происходит. С удовольствием. Во-первых, спасибо большое, что, вы, что Толик, ты, на, ты меня пригласил сюда на эту передачу. Мне очень приятно здесь быть. Я очень благодарен за это. Я благодарен, что ты пришел действительно, потому что, ну, Женька, давай говорить так. Во-первых, не каждый э, этим хочет заниматься, не каждый этим может заниматься, не каждый даже знает, как начать э, то, что делаешь ты. Поэтому давай вот мы немножко людям расскажем, что все-таки есть действительно именно люди, э, вот живые люди, которые действительно этим занимаются, которые действительно предоставляют вот такую помощь, на Украине или в Украине. Итак. Ну, а еще раз, дорогие друзья, дорогие слушатели, меня зовут Волченко Евгений, я в Чикаго живу длительное время уже, я переехал сюда, давно переехал с Украины. Я родился в Харькове, вырос я в Одессе, я бывший моряк, я закончил Херсонское мореходное училище, потом после этого Одесское ВИМУ, сейчас называется Одесская Академия мореходная. Ну, соответственно, как вы предполагаете, я давал присягу в свое время, то есть я как бы полувоенный. Почему полу? Потому что мы гражданский флот. Но в военное время мы все переквалифицировались, э, или пере, должны были переквалифицироваться в, в военный флот. Когда, так сказать, все это началось, э, э, Анатолий дает мне немножко много, наверное, больше кредита, чем, чем я заслуживаю. Я, конечно, э, дилетант полный в этом деле, я совершенно не знаю и не знал, как начать, с чего начать. Когда началось а, вот это ужасное нападение России на Украину, а, для меня это был полный шок. У меня отец живет в Харькове, а, и а, как бы для меня это был полный шок. Моя жена находилась в этот момент во Флориде, вот, и она мне позвонила, и так сказать, мне сказала, что это произошло. Я не поверил. Мне пришлось позвонить моему отцу. И я его разбудил, потому что он тоже не знал, что это произошло. Значит, позвонил отцу, разбудил его ночью, утром. И сказал, что происходит, спросил, что происходит. Он мне сразу сказал, что похоже, что у нас дождь и гроза. И я ему говорю, папа, по-моему, это не гроза. И, так сказать, вот таким вот образом, как бы, началась вот эта вот история. Был сын мой у меня дома, и мы, конечно, были в полном шоке. И я ощутил первый раз в своей жизни, я ощутил э, вот такое состояние, когда я просто не знал, что мне делать. То есть, вот такое состояние, когда ты полностью беспомощен. То есть, ты не в состоянии сделать вообще ничего. То есть обычно у людей как бы бывает, то есть можно там кого-то нанять, кому-то заплатить деньги, там, я не знаю, нанять врача, я не знаю, послать mm -hmm. кого-то, я не знаю, попросить о помощи кого-то. В данной ситуации, то есть, вот ощущение того, что ты ну, вот, ничего нельзя сделать. Вообще, ничего, абсолютно. Ну да, ты здесь и а не там. То есть, и, и даже, я говорю, даже с учетом того, что там можно нанять кого-то, там попросить, mm -hmm. там, а в данном случае то есть, вот, вообще ничего нельзя сделать. Yeah. И тогда я подумал, ну что можно сделать? Я начал звонить всем своим друзьям. Мои друзья находились в полном шоке. А, мои друзья, с которыми я учился, мои ребята, начали мне говорить о том, что они будут восстанавливаться в звании, что они будут идти воевать и так далее. Мы все как бы уже ну, в таком возрасте, что как бы ну, ну, много не повоюешь. То есть мы как mm -hmm. бы все немножечко а, мы не бегаем там, не за собой не очень следим. Как бы все понимают, я думаю. Ну как бы в 50 с лишним лет мы как бы не можем, наверное, так воевать, как может быть мы могли в три. 40 лет mm -hmm. поэтому э, я начал думать и буквально там в течение нескольких дней э, мы решили что э, самой лучшей миссией в данном случае будет наверное э, выполнять гуманитарную помощь и гуманитарные как бы вот такие движения поэтому я собрал группу моих самых близких друзей с которыми мы выросли вместе спали в одном кубрике комнате и я сразу послал 10 тысяч долларов туда моментально, мы купили первую скорую помощь, и буквально в 2-3 дня мы осуществили первый, первую поездку э, с гуманитарной помощью в Харьков, uh -huh. и первые 10 человек вывезли, это буквально было... 20, по -моему, 7 да, 27. 27 числа у нас совершился первый поездка, мы вывезли 10 человек, первых. Жанщина, немножко более подробно, потому что это очень важно. Я вот действительно хочу, чтобы наши радиослушатели понимали, что это, то есть, так как ты это говоришь, это ну, какой-то там волшебной палочкой махнул, и вот оно все организовалось. Давай начнем с того, что купить эмблланс, да? То есть ты к этому времени ты не, не собирал никакие деньги, ты ничего этого не делал. Ты просто взял свои деньги со своего счета и перевел на то, чтобы купили ambulance. Абсолютно. Найдем да. с этого. Да. Правильно? Да. Эмблюланс была куплена где? В Польше. <coughs> то есть э, мой товарищ, то есть, ну да, там есть <coughs> небольшая такая предисловие. То есть, Во. Э, <coughs> то есть э, первый мой товарищ, с которым я общался, у него трое детей, потому что мы все как бы призывного возраста. Uh -huh. uh, у него трое детей то есть он и, имел право выезжать из страны потому что все мужчины до 60 лет не имеют права выезжать из страны uh -huh. у него в связи с тем что у него трое маленьких детей он имел право выехать из страны он и uh, он и еще там пару моих друзей они решили выезжать там история интересная в том что он вообще сам живет под киевом uh -huh. в василькова. — Да, конечно. — Значит, интересная, то есть, как бы, ну, она такая душесчипательная история, потому что он собирался идти воевать, реально. Я его уговорил этого не делать. Он выехал за сутки до того, как Василькова просто уничтожили да. вообще. — Просто просто, да. — вот То есть, просто, просто ну, какая-то чуйка сработала, я его просто, я его умолил, чтобы он брал семью и выезжал. И он выехал за сутки до того, как просто у него его, его, ну, просто уничтожили. Ну, там сперва. чего не было, да. Васильков, Верпень, Буча да, да, полностью да. все уничтожили. Вот он выехал. Значит, он стоял, в, он, он, он ехал из Василькова, из Киева. Он ехал в Польшу трое суток. Mm. То есть, на машине. То есть, они, у них было 24 километра трафик. 24 километра. Эти. То есть... Они ехали, то есть, они не ехали, они просто ну, реально ползали. стояли. То есть, они стояли. В конце концов, когда он приехал туда, значит, я, мы, естественно, мы договорились о том, что мы будем искать эту скорую помощь. Мы выхватили первую попавшуюся, то есть, он начал там, смотреть по объявлениям, походил mm -hmm. там по знакомым, ну, там знакомые были у него, друзья там. Значит, выхватили эту скорую помощь. Мы буквально за сутки мы открыли там компанию, вот, я оформили эту скорую помощь, значит, ну, скорая помощь, чтобы все люди понимали, значит, скорая помощь это 1919, 900, 1999 года выпуска скорая ну, помощь. 2000, 2000 -го года, да, 2000 -го, скажем, года. Да. скорая помощь. Это рыбаи еще. Да, да, да. То, ну, почему ее называют? Если посмотреть на моей Facebook э э страничке, я все время обновляю там новые, ну, ставлю видео, ставлю там и так далее. А, там ее называют, в Харькове ее как бы знают, ее называют Бэтмобиль, потому что она такая, она даже выглядит на этот возраст. Там на ней, по-моему, что-то там 500 с лишним тысяч километров она прошла. Ну, с толкача заводится. Да, она заводится с толкача. Значит, мы вытащили с нее носилки. Вместо этих, для этого каркаса для носилок мы туда набили... Э, Такое, как типа сидение Положили туда э, Старый матрас, чтобы можно было Больше людей ну, посадить, чтобы они Хоть как-то ну, да. ну, ну да Там да. уже не в комфорте дело Там ну уже да. надо бежать мы стараемся людям делать как, ну, то есть мы обеспечивать хоть какой-то комфорт. То mm -hmm. есть имеется в виду, мы стараемся останавливаться, мы стараемся, э, чтобы у людей было место сидеть, мы стараемся э, кофе какой-то, то есть ну, останавливаемся в туалет, мы ну да, люди, люди же это люди, они же не, не прекращают быть людьми. Ну, естественно. Мало того, мы перевозим через границу, то есть mm -hmm. мы везем не до Львова, а мы перевозим именно в Польшу. Uh, и мы устраиваем людей uh, непосредственно, то есть даже если у людей некуда ехать, то есть мы устраиваем их uh, жить, то есть, mm -hmm. ну, mm -hmm. И uh, вплоть до того, что люди просят там довезти их до аэропорта, до гостиницы там, и так далее… Мы даже это делаем. И, честно говоря, я везде на своих страничках, я называю моих ребят Hero Drivers. Mm -hmm. Почему? Они это и они есть. есть такие. Но mm -hmm. они, они с очень большим сердцем, потому что а, дорога занимает а, приблизительно 30 часов в один конец. Они, мы нигде не останавливаемся, мы нигде не спим, то есть они как бы меняются. Но после 30 часов, не 30, 60 часов, потому uh -huh. что они едут туда и назад. Туда и обратно, конечно. Они еще и довозят людей. До гостиницы, до аэропорта, ну, да. и так далее. То есть, ты мне скажи, женщина, ребята твои, они располагаются в Харькове. База в нет, Харькове или нет, нет? база в Пшемеле. Пшемель ага. в, в, в, Польше. в Польше, да. Понятно. Один из них не может переехать через границу, то есть мы ему сняли квартиру в, во Львове, угу. а второй живет в Пшемеле снимает квартиру тоже в Пшемеле то есть okay. в, в, в Польше. Теперь ты мне скажи, вот они едут. Да, они же едут, в принципе, по ну, горячей территории. А, как вот этот переезд происходит вообще? Значит, мы следим, мы стараемся следить. То есть вот интересно, что ты задал этот вопрос. Мы следим, мы стараемся следить за новостями, мы стараемся следить за маршрутом. Угу. Все очень-очень флуит. Очень ну, извините, что ну, потом ну да, Меняется. меняется да, все и... очень меняется. Вот буквально. Позавчера мы ехали в Харьков в очередной раз, и э, под э, э, криво, э, Кривопитском, по-моему, Криво э, вылетело из головы село, э, была военная э, воздушная тревога, и э, им пришлось объезжать это дело, потому что мы mm. не хотели бы, чтобы там были какие-то неприятности. Mm. Потом мы приехали в Харьков, в Харькове реально начали бомбить, то есть мы как бы оставили машину, забрали бабушек э, и забрали э, людей, которые выгружали, ушли в бомбежище. Uh -huh. То есть мы меняем это все. К сожалению, раньше, вернее, к счастью, раньше Google выставлял, э, где бомбят вот эти все вещи. У меня даже есть на страничке вот их маршрут, там, где бомбили там, и так далее. Мы Кстати, прошу прощения. Ты да. постоянно говоришь о своей страничке, давай сразу дадим людям информацию. На твою страничку, если можно. Да, э, с удовольствием. Значит, страничка называется э, Харьков, э, извиняюсь, Краков, Харьков, Киев, Aid, Every Life Matter. Окей. Okay. Краков, Харьков, Киев, Aid. Aid, Every Life Matters. Да, это называется эта страничка в uh, Facebook. Uh -huh. uh, мы как бы uh, не настаиваем, но мы uh, были бы очень благодарны, если люди давали бы какие-то пожертвования на эти, на эти вещи. Да, мы к этому обязательно. Вот Давай мы сейчас закончим твою мысль, да. а потом я все хочу подойти именно к финансовой части этого мероприятия. Да, да. Вот. То есть э, раньше Google давал возможность видеть, где бомбят. Это были как бы люди, ну, как люди вот э, делают как бы теги, угу. где, где, где, где что происходит. Но украинские власти, к сожалению, пожаловались, что то русские войска используют это для как, как метки для каких-то вещей. И у Google отменил это, к сожалению. Поэтому мы вынуждены использовать местные власти, местные, как бы какие мы можем достать какую информацию. И пытаемся таким образом прокладывать маршрут. Ну, мы как бы полувоенные, то есть имеется в виду мы, у нас есть какие-то там свои вещи, где мы достаем эту такую информацию. Но опять же, это дилетантские, как бы мы учимся, как говорят СВГ, мы учимся как мы проходим да. дальше вот то есть а, сейчас изначально вот это начиналось таким образом то есть mm -hmm. я дал дал как бы свои первые деньги а, вложил и ребята начали осуществлять эти перевозки а, ну, давай мы сразу м, дадим понять нашим радиослушателям ну вот такую примерную ориентацию на то а, как а, или сколько стоит вот эти м, все поездки, сопровождения, вывозы, еда и так далее. То есть, примерно с меду. Значит, да, смета, ну там на самом деле смета очень простая, то есть ребята, которые ездят, но они обязаны получать какие-то деньги, потому что, ну, у них семьи там, то есть они должны... Слушай, рабство уже давно отменено, мы же знаем это, да? А денежные знаки еще никто не отменял. Мы все говорим волонтеры, я вот разговариваю, мы работаем с многими организациями, потому что там есть люди, которым необходима медицинская помощь сразу, есть люди, которых нужно устраивать бабушки, например, там в нырсинг-холмс. То есть мы с многими работаем. Многие просто отри ну, отрицательно относятся к любому виду платежа. Mm -hmm. но в моем случае я не могу э, не платить э, водителям, потому что ну, у них семьи там, и, ну, семьи понятно, должны кушать. Им нужно кормить, конечно. Поэтому они э, зарабатывают э, 200 долларов каждый за поездку. Mm -hmm. Ну, ребята, вы, я думаю, друзья мои, вы, я думаю, понимаете, что такое 200 долларов за 60 часов no. не спать. То есть да, они проезжают... Не они, они, они проезжают 3000 километров туда-назад да. вдвоем. То есть ну, ну, это минимальные деньги, просто которые... Это даже не обсуждается. То То есть... В конце концов, им по дороге нужно что-то купить. Абсолютно верно. То есть в этом отношении. Дальше бензин. Значит, ну не бензин, дизель. Это дизельная машина. Дизель стоит в среднем а, между 500 и 600 долларов. Дизель подорожал в, в Украине так, что просто... То есть дизель, чтобы вы понимали... Хочу напомнить, не злотых да, и, а, не рубли, да, и не гривен. Долларов. долларов от да. <связывая> дизель подорожал так, что это просто катастрофа. Значит, а, дизель в Европе сейчас стоит приблизительно где-то а, в районе полтора доллара за литр. Может то есть, быть, может 6 быть, долларов галон. Да, то есть где-то 6 долларов, там чуть больше галон. То mm -hmm. есть мы проезжаем полторы тысячи километров. Машина не новая, я уже сказал, ну далеко да. не новая. То есть она, естественно, живет очень-очень много. Вот, то есть ну, у нас приблизительно между 500 и 600 То есть mm -hmm. вот мы посчитали, то есть это 1000 долларов сразу mm -hmm. Ну и минимальные, то есть такие, то есть, мы, я же говорю, что мы кормим Карманные рам... расходы, да, да, то есть еще 200-300 долларов Нет, нет, нет где-то 100-200 долларов максимум То есть okay. это 1200 долларов у меня получается вот эта поездка в, в два конца mm -hmm. То есть вот это вот как бы каждую неделю мы вот это вот делаем это поездка в два конца. Да. А что у нас слышно в отношении тех продуктов, которые вы закупаете в Польше и везете в Украину? Значит, э, эти продукты э, мы как бы в основном мы не закупаем. В основном mm -hmm. мы не закупаем. То есть мы нашли организацию с, с самого начала, которая называется «Славянская миссия». Mm -hmm. Это польская компания, которая нас обеспечивает не только продуктами, обеспечивает и э, средствами гигиены, обеспечивает нас э, теплыми вещами, обеспечивает нас вот эта польская компания. Mm -hmm. Вот. Uh, были случаи, когда мы докупали эти продукты, это были чисто мои деньги, которые я как бы просто отдаю mm -hmm. uh, uh, uh, и как бы вот это вот мы как бы везем туда, в Харьков uh, в Харькове у меня uh, мы очень долго пробивали, потому что очень много случаев, когда люди к сожалению, пользуются вот этой вот гуманитарной помощью и как бы используют ее в, не по назначению. Не по назначению да. Да. Да. Но мы пробивали эту компанию очень серьезно, очень хорошие ребята. Я очень горжусь, что эти Ты ребята, имеешь, ребята Харьков, в Харькове, Харькове в, да. которые раз, распространяют. Да, значит, молодые ребята, лет по 30-35 собрались mm -hmm. э, и э, они их компания называется громадянская операция, миссия, uh -huh. а, а, извиняюсь, не миссия, дия, а, дия, uh -huh. а, не помню, как... действия. действия, да, yeah. действия. А, они развозят, они получают, у них на склад есть там, и они развозят вот это все по а, бомбо, бомбоубежищам mm -hmm. по То есть подвалам. вы доставляете на склад, им, да. А они уже занимаются распространением. Абсолютно верно. Okay. То есть они берут это все, у них там водители, они все это развозят там. Yeah. Вот. А, и вот, это волонтеры. Волонтеры, да. Okay. Они там вот это волонтеры, они все это развозят mm -hmm. уже непосредственно по, так сказать, ну в основном вот так. Mm -hmm. Вот и э, таким, то есть это уже как бы почти бесплатно. Ну там немножко мы докупали, там было там несколько сотен долларов туда-сюда. Значит, э, как мы вот начали этим заниматься, э, я, естественно, ну к сожалению, к сожалению в плохое время мы как бы вспоминаем друзей там и так далее mm -hmm. и тому подобное, но это, наверное, урок, мне на будущее. То есть мы сейчас собрались, очень много моих одноклассников, очень много моих друзей, с которыми мы не виделись по 30, по 40 лет. Вот. И как бы с самыми лучшими побуждениями. Один из моих одноклассников, который живет в Бостоне, он просто проявил себя, как я вообще просто в шоке. То есть 25 тысяч долларов он просто в своих денег положил и купил сейчас медицинское оборудование а, в госпиталь номер 17 а, в Харькове. Да, И в больницу. Вот, номер больницу, 17. Да, да больница номер 17, которая в Харькове... А, когда мы первый раз привезли медицинское оборудование туда а, от миссии, от вот этой вот а, славянской миссии, мы mm -hmm. просто привезли туда небольшое количество перевязочного материала. Mm -hmm. И мы познакомились с врачом, а, заведующим хирургическим отделением там, а, вот, Михаил Анатольевич Селезнев. Um, и uh, мы с ним начали разговаривать, я у него спросил, может быть, что-то еще мы можем сделать. И он мне сказал, что вот необходимо срочно, срочно необходимо, называется uh, Negative Pressure Wounds Vax. Mm -hmm. То есть это вот такое uh, да, отри давление, да, отрицательное да. давление, mm -hmm. uh, такие вот uh, приборы, которые, ну, грубо говоря, создают отрицательное давление в, в рано. Да, как баракабина. Да, mm -hmm. И мы искали их долго, и вот а, мой товарищ, а, а, мой одноклассник, а, а, Дима Фонарев из Бостона, вот он взял, положил свои деньги, 25 тысяч долларов, мы купили вот это оборудование, мы привезли, а, вот этот врач был очень-очень доволен, и немедленно, буквально в этот же день, он уже начал их употреблять, Но что когда он мне это все сказал, он мне сказал, что говорит, Женя, а, мы вынуждены отрезать руки и ноги людям, uh -huh. потому что мы физически просто не успеваем э, оперировать. Тирана, оперировать. Да. Мы говорим, мы теряем конечности людей, потому что мы не в состоянии. У нас у нас привозят домами, mm. то есть не ну повозят. да, если попадает бомба в дом, да, то есть там же ну, не говорит, один нам привозят просто просто домами. Да. И, конечно, у меня это зацепило очень сильно за мое сердце, и, и, конечно, я начал искать срочно, как выйти из положения. Сейчас мы уже как бы начинаем работать в том смысле, что э, шовный материал, то есть э, э, операционные нитки, нитки да. иголки, угу. э, скальпели, вот такого плана, сейчас опять... Вот мы нашли поставку на 4,5 тысячи долларов, мы нашли, чтобы привести опять же, в этот госпиталь туда. И вот он... он, он то есть у вас этот госпиталь оказался как подшефный? Да, да. Вот получилось okay. так, что вот как э, подшефный госпиталь. И, э, то есть... Вот таким вот образом, то есть, а оттуда уже из Харькова мы привозим вот эти вот вещи в Харьков, mm -hmm. а оттуда нам готовят, нам готовят людей, которые хотят выехать, то есть мы mm -hmm. находим их по разным каналам, то есть у нас есть девушка, наш диспетчер э, в Нью-Йорке, mm -hmm. которая обходит все вот эти вот сети, там допустим Facebook, там разные всякие медиа э, вот, и а, она нам находит людей, потом, естественно, родственники, знакомые, Конечно. то есть по всем по всем каналам э, мы находим. Сейчас вот интересная была история. Э, знакомые из Нью-Йорка позвонили, попросили вывести людей из Сум. Угу. Конкретно из Сум. Вот мы вывозили людей из Сум вот я это будет мой следующий вопрос мы сейчас прервемся на рекламную паузу а потом у меня будет несколько вопросов именно по поводу вот районов вашей как говорится деятельности. А, дорогие друзья, оставайтесь с нами мы вернемся через несколько минут. Итак, дорогие друзья, мы возвращаемся в программу «Неполиткорректное ток-шоу», номер телефона в студии 847-400-5200. И напоминаю, что у нас в студии гость Евгений Волченко, человек, который занимается именно доставкой и организацией гуманитарной помощи там в Украине. Ну и кроме доставки, также вывозят беженцев, желающих покинуть... Районы военных действий в э, более безопасные места. Так что, Женечка, мы говорили насчет того, э, вот стоимость э, всех тех действий, которые вы там производите. Перед тем, как мы продолжим, пожалуйста, еще раз э, название вашей странички. Э, это Харьков, Киев, no, Краков. Краков, Харьков, Кирков, Киев, Эйд every life matter okay. краков харьков киев aid помощь every life matter то есть каждая жизнь имеет значение поэтому друзья пожалуйста э, ну, те которые имеют доступ к facebook пожалуйста выйдите просто посмотрите э, что чем занимаются эти ребята что они делают э, там в украине Uh, и uh, ну, причина, по которой мы говорим Разговариваем вообще о сметах И о стоимости всего этого Потому что вы все прекрасно понимаете Что это не бесплатно Я имею в виду не услуги, Жень А стоимость бензина для вот той машины Которая гоняет между Харьковом и, Крак... uh, и Польшей <coughs> Это ремонт этой машины Это uh, мизерная зарплата двум водителям, которые гоняют эту машину на расстоянии 3000 километров. То есть можете себе представить вообще эти условия, эту работу, это этих ребят, которые просто выматываются до последних сил. И вот именно расходы, которые требуется ну, быть покрытыми, это именно вот бензин, вот эта мизинная зарплата водителям и ну, хотя бы там такой минимальный необходимый ремонт этой машины. Вот. Поэтому женщина, давай сразу договоримся так. Как мы сказали, денежных знаков никто еще не отменял. Да? Объясни, объяви, куда Uh, людям обращаться для того, чтобы, может быть, сделать пожертвование, может быть, чем-то еще помочь и так далее. Uh, да, спасибо большое. То есть на вот этой страничке, которую я сказал, uh, еще раз повторим, Краков, Харьков, Киев, Aid, Every Life Matter, uh, на этой страничке есть uh, ссылка на GoFundMe, Uh -huh. То есть, э, любой человек, который, сказать, желает, это, это только по желанию, то есть, uh -huh. если у вас как бы, сердце как бы, э, ну, подсказывает, что вы хотите пожертвовать, какое-то финансовое пожертвование. Вы, вы можете, так сказать, сделать пожертвование. Все эти услуги бесплатные для людей. То есть мы ни копейки не берем у людей за эти услуги. Uh -huh. вот, а, поэтому, так сказать, конечно, это стоит деньги. Но если вы пойдете на эту страничку, вы можете получить какие-то и положительные эмоции. Потому что, да, конечно, это все тяжело. И... Тяжело и смотреть иногда на, на этих старушек, на, на женщин с детьми и так далее. Но у нас есть и положительные эмоции. То есть вы можете следить. Собачку, Сто например. Есть, да, например, мы везли собачку. Мия. Очень, да, Мия. собачка была очень хорошая собачка, которая была очень сильно напугана. Бедная собака была э, сама закрыта в, в квартире. Там сосед приходил, ее кормил, но она была больше э, трех недель сама закрыта. И вся эта бомбежка, и все это... Она была одна, но мы вот ее забрали, перевезли. Собака привыкла к нам и, и даже успокоилась в процессе и даже не хотела уходить потому что думала, что это вот все, это уже хозяева забрали и так далее. Ну, да. вот, то есть, ну хозяйку вспомнила. Ну, вспомнила в конце, конечно. Да, да, да. да. То есть, есть видео с этой собакой. Было, был еще один интересный момент, когда э, везли бабушку, э, э, ее еврейская бабушка прожила, пережила Холокост, бедная бабушка. И вот такая вот история. Вообще, конечно, страшная история. Вот, огромное количество людей. Этих людей я вообще даже не представляю, второй, да, раз, в второй раз в жизни пережить да, да. вот такую войну. Да, поэтому, когда нам позвонили, э, израильская организация позвонила и говорит, что вот надо забрать. Мы, конечно, даже не думали об этом, -то, то есть, даже не, даже секунды не, не размышляли. То есть мы забрали эту женщину вот и везли. И э, ее должна была забрать ее племянница. Uh -huh. вот. Ну и э, Саша, наш водитель, Саша Остапенко, он э, значит говорит, ну, мне надо везти в Краков, ну, а эта племянница должна забирать. Поэтому я, говорит, назначу встречу — По пути. Uh -huh. Ну, по гуглу пошел, назначил около торгового центра и оказался в поле. Uh -huh. Вообще ничего вокруг. <свят> <нормального. свят> вообще. В Польше, но в поле. <свят> ну и бабушка, конечно, можете себе представить, что бабушка вообще пережила. То есть ее везли 30 часов и привезли ее в поле. И говорят, выходи. Она говорит, куда? Да. А, а он ей говорит: "Ну что мы приехали?" Она говорит: "Вы меня куда, говорит, 30 часов везли?" То есть нормальный вопрос. Ну, короче говоря, бывают такие смешные случаи. Оказалось, что что там на самом деле не торговый центр, а базар. Но базар только по выходным. По выходным, ну да. А это был будний день и ничего. Нет. Ну, короче говоря, бывают смешные вещи тоже. Вопрос сразу. Ну, я понял маршрут Польша-Харьков. Да. Этот маршрут я понял. Я понял даже, что вы заезжали в Суммы. Ну, мы в Суммы конкретно не заезжали, но мы едем через Полтаву. Мы попросили uh -huh. людей, чтобы они выехали из Сум Понятно, в Полтаву. Чтобы да. встретили. Да. Так. А Какие-то еще районы ваших действий или вы ну, в основном ориентируетесь на Харьков? Пока что мы ориентировались на Харьков. Значит, в когда? Значит, в воскресенье. Давай прием звонок. Добрый день, вы в эфире. Спасибо за Добрый день. Спасибо за ваши интересные передачи. Я хотел бы задать такой вопрос вам вот э, это очень хорошо, что ваш гость это делает, это помогает людям. А если у вас какая-то информация, вот Украина имеет своих олигархов, очень богатых людей, которые мы могли бы делать больше по этому поводу, спасать людей. Есть ли у вас какая-то информация, непосредственно украинских олигархов, как они помогают своему народу? И второй вопрос у меня к вам. Вот Украине помогает все страны стараются писать им оружие. Но я так подумал, неужели Украина не имеет своего, как это, золотого запаса или какой-то деньги, которые они могли бы просто купить нам, оружие, например, таких странах, как не НАТО, например, как Тайвань, Южная Корея, которая не, не члены нато Японии. Не могли бы вас ответить и потом рассказать ваше мнение по этому поводу? Спасибо большое. <связывая> а, так. Теперь, значит, еще раз, вы занимаетесь Харьковом, но... Мы на прошлой неделе Купили еще одну Эмбуланс, еще одну э, машину Возить ту, которая была до того Ну Выглядит конечно так Но на самом деле Мы пытаемся немножко отремонтировать Вот эту, которая сейчас ездит Но помимо этого Мы взяли еще одну, потому что Мы пытаемся немножко перепрофилироваться Во-первых, мы хотим открыть Еще одно направление И поставить обслуживания Киева, mm -hmm. а во-вторых, мы хотим э, сфокусироваться или так сказать больше э, определиться на э, людей, которые реально э, не в состоянии э, mm -hmm. пользоваться любым другим транспортом, то есть имеется в виду боль, э, люд, людей, которые disabled, больных, да. Люди, да. людей, да. которые как Invalid. инвалиды, mm -hmm. людей, потому что э, э, люди как, сейчас уже уже как бы возникла большое количество сервиса, которые ну, больше поездов, больше автобусов, mm -hmm. больше то есть, те люди, которые как бы, могут передвигаться самостоятельно, да. уже появилась возможность так сказать, пользоваться этим транспортом. А вот люди, которые не могут сами передвигаться, вот там вот реальная проблема. Mm -hmm. То есть, вот поэтому мы хотим именно сделать такие вот именно медицинские перевозки. Больше. То есть вам придется ставить вот эти носилки туда, да. обратно и. Да. То есть по, Именно поэтому мы сейчас взяли машину, которая 2010 года mm. и уже полностью укомплектованная, то есть мы ее взяли в Швейцарии, mm -hmm. э, она полностью укомплектованная. Более того, я скажу больше, э, машина, э, машина э, помимо машины, я сейчас взял э, и договорился уже с двумя водителями, которые наши американцы, американские ребята, Майкл mm -hmm. э, и Джейсон, okay. которые «тактикал медикс». Mm -hmm. Они участвовали в, э, в миссиях в Багдаде, mm -hmm. в Ираке э, дважды. То есть ребята, которые прошли, как бы, как говорят, и Крым, и Рим, и медные трубы. Ну mm да. -hmm. Вот, которые будут нашими вторыми водителями и медиками. То есть mm -hmm. имеется в виду, мы будем сейчас... То есть мы в понедельник мы выезжаем первый раз на Киев. Поэтому мы говорим э, нашу страницу, мы говорим Киев тоже, мы упоминаем. Потому что мы начинаем ездить на Киев тоже. Краков, Харьков. Киев aid every life matter да да okay. вот эта страничка то есть а, вот, вот, вот, вот такая вот еще а... один вопрос <coughs> ну есть люди допустим а, то есть денежные м, дотации или пожертвования это как говорится само собой понятно а если люди хотят с вами как-то связаться которые имеют возможность чем-то вам помочь, или которые хотят вам предложить какую-то помощь, а, опять же, писать вам в эту страничку Facebook или есть какой-то, а, я не знаю, телефон или какой-то имейл, куда вам могут написать, как с вами лучше связаться, людям, которые имеют возможность предложить вам помощь. Есть, может, можно писать на страничку, mm -hmm. можно писать на email mm -hmm. uh, Gene zero zero at yahoo.com. Это мой email 60069. zero zero six nine. Gin six at yahoo.com. At yahoo.com. Gin спелается G as a George, E as an Echo, N as an NC, E as an Echo. Six at yahoo.com. Okay. Вот. А, можно писать туда. Это мой email Я с удовольствием отвечу на, на любые вопросы. Окей. Okay. А, и еще раз, значит, дорогие друзья, ну, самое, наверное, Важное из всего этого разговора, это то, что по-любому <coughs> нужна ваша помощь. Я знаю, что сейчас э, ну, откуда, то есть со всех репродукторов, со всех утюгов э, кто-то просит помощь, кто-то просит э, деньги, кто-то просит э, еще что-то. Понятно, я это все прекрасно понимаю. Моя цель того, что я пригласил сюда Женю, потому что это человек, который действительно, вот он, как говорится, э, именно делает то, <coughs> что позволяет людям действительно спастись, во-первых, из зон, э, опасных зон, во-вторых, спастись от голода, спастись от э, ран. Ну, то, что мне Женя сейчас показал у себя на телефоне, поверьте мне, это не для людей со слабыми, со слабыми нервами, потому что там... Четко показаны люди, которые пострадали в бомбежке, которые, вот то, о чем Женя говорил, что привозят целыми домами. А, поверьте мне, зрелище не для слабонервных, честно. Но, тем не менее, этих людей тоже нужно как-то лечить. И вот то, о чем говорил Женя, я просто хочу еще раз а, напомнить о том, что если бы не вот те... Специализированное оборудование Которое жененные друзья Приобрели и отослали Вот туда в Харьков Ну вот вы если выйдете на страничку Которую мы вам называем Это еще раз Краков, Харьков, Киев Aid, Every Life Matter если вы выйдете на эту страничку, вы увидите э, очень много таких фотографий. Это реальные фотографии, это не монтаж, это не взято там с какого-то другого сайта. Вот, поэтому все это, к сожалению, э, требует денег. Ну, в случае, в женином случае, слава богу, есть люди, которые уже подключились, уже помогают, э, уже предоставляют помощь, это здорово, но тем не менее. Те из вас, которые, у которых появится желание помочь этим ребятам, пожалуйста, выходите на их страничку в Facebook. Еще раз, это Краков, Харьков, Киев. Aid Every Life Matters. И там вы увидите линк uh, или сноску на GoFundMe page, пожалуйста. Uh, то есть все деньги, которые собираются на этой GoFundMe, идут полностью ребятам ну вот на те нужды которые были озвучены сейчас это будет еще больше расходов потому что появилась вторая как вы слышали амбуланс уже эта амбуланс будет направлена на работу именно с инвалидами со стариками с пожилыми людьми с людьми которые не имеют возможности своим ходом выбраться из вот этих горячих точек вот это то чем будут заниматься Женины друзья, а, ну Женя в том числе здесь, отсюда, а, ребята там. Так что а, я честно вот сегодня слушаю это все. Ну, Я имел такое представление, чем Женя занимается, но не имел настолько детального. И если честно, я специально, вот Женя свидетель, я специально с ним на эту тему не особенно разговаривал. Я хотел, чтобы это было не заигранное выступление, а чтобы это именно вот было, был рассказ человека, который непосредственно э, что-то начал с нуля, и э, вот до сих пор этим занимается, и я думаю, будет продолжать. И я желаю успеха, желаю действительно... Вообще, я желаю тому, чтобы у вас просто оказалось больше не было нужды в вашей работе, скажем так. Спасибо большое. В данном случае я очень сам желаю, чтобы мы не нужны были, чтобы наши услуги не нужны были. Дай бог, дай бог. И а, ну, еще раз, значит, я сейчас повторю контактную информацию, <кхе -кхе> пожалуйста сможете запишите если нет мы это все поставим конечно же у нас на страничке на facebook и плюс это будет э, вот это интервью вы сможете или еще раз прослушать или вообще в принципе прослушать э, в архиве э, нашей э, странички итак э, адрес facebook это Х краков харьков киев aid Every life matter. Да? Три города. Это города, которые а, участвуют вот во всей этой операции. Это Краков, Харьков, Киев. Aid, помощь. Every life matter. Каждая жизнь стоит. Или важна. важна. А, теперь, если вы захотите связаться лично с Женей а, по имейлу, по любому Вопрос. вопросу, да, это gin six zero zero six nine at Yahoo.com. gin six zero zero six at Пожалуйста, пишите, связывайтесь, если у вас есть возможность помочь даже если не деньгами или к деньгам, если вы можете предложить еще какую-то помощь, пожалуйста, вы понимаете, что никак, никакая помощь не будет лишней. То есть любые, все, что можете предложить, будет с радостью принято и воспользовано. Вот, поэтому, женщина, ну, что я тебе могу сказать? Если у тебя, пожалуйста, если у есть обращение к народу, Микрофон твой. Я очень благодарен, спасибо большое. Во-первых, тебе, Толя, что ты пригласил, спасибо большое, что дал возможность, так сказать, обратиться к твоим слушателям, дорогие друзья. Спасибо вам большое, что вы выслушали. Извините, пожалуйста, что может быть не совсем доброе и, и как бы, радостные, как бы, вот такие вот вещи мы говорим сегодня для вас. Но это очень, так сказать, очень важная тема на сегодняшний день, по крайней мере, для людей, которые из Украины. Вот. А, для меня это очень важно, потому что мои родственники, мой отец там. И а, такая ситуация, что мы пытаемся помочь всем абсолютно. Я отчитываю за каждую копейку, если люди нам помогают, все фотографии, все видео, все как бы вещи, которые происходят, вплоть до того, что мы ставим фотографии, которые люди пробили, вот ребята пробили колесо, мы ставим. То есть мы ставим абсолютно все, у нас есть абсолютно все реситы. То есть, если у кого-то есть возникает вопрос, куда пошли деньги, все, все как бы абсолютно прозрачно, абсолютно подотчетно и так далее. Так что, пожалуйста, обращайтесь. С другой стороны, просто следите за нами, вам будет приятно посмотреть, что работа идет, мы помогаем каждому человеку. Это, конечно, не огромная корпорация с миллиардом долларов оборот, но мы помогаем людям, конкретным людям. Если вам нужно помочь вашим родственникам, обращайтесь. Если вам нужно помочь родственникам ваших родственникам, обращайтесь. У нас есть нетворк, э, система людей, которые просто элементарно привозят э, еду. Потому что вы же не забывайте, что там гуманитарная катастрофа. Люди yeah. сидят в домах, э, лифты не работают. Э, спуститься, грубо говоря, купить еду даже невозможно. То есть вот моя жена стояла, сейчас собрала 25 человек. Которые она обслуживает, просто довозят бабушкам и дедушкам еду домой. Mm. То есть, это, это не дай Бог никому это выглядеть. Да, да, это действительно не дай Бог, но в отношении размеров компаний есть такая пословица: мал, до да дорог. Поэтому Тут дело не в размерах, дело в том, что вы, ребята, делаете, чем вы занимаетесь. Вам за это огромное спасибо. Действительно, огромное искреннее спасибо. И я надеюсь, что мы еще э, встретимся здесь не раз. И все-таки будем говорить о вашем, как говорится, прогрессе, о том, чем вы продолжаете заниматься. И дай Бог вам здоровья. Спасибо большое. Спасибо, Толя. А на, в время. отношении порядочности, ну, я хотел просто сказать поставить своих 5 центов прямо на, как говорится, онлайн, потому что, поверьте мне, если бы я не был уверен в порядочности этого человека, или если бы я не знал, кто он и о чем он, его бы здесь просто не было. Его пригласили не для рекламы, его пригласили именно для того, я его пригласил для того, чтобы рассказать, во-первых, то, что там происходит, вот реального человека, который в этом принимает участие. И, во-вторых, действительно донести до вашего сведения, что все-таки э, там люди не оставлены на произвол судьбы по мере возможностей. Я знаю, что Женька не единственный, который там проводит гуманитарную помощь и так далее. Поэтому вот всегда, я думаю, мне, по крайней мере, приятно знать, что эти люди все-таки получают какую-то помощь, которая там живут. Спасибо огромное. Огромное спасибо и тебе Счастливенькая тоже. Счастливенькая жизнь.